У каждого верующего есть голос, и это голос Победы. Здравствуйте, это передача «Победоносный голос верующего». Я Кеннет Копланд. Давайте помолимся и сразу же приступим к сегодняшнему библейскому уроку. Отец, мы радуемся в твоем присутствии. Слава Богу! Спасибо тебе за то, что ты прислал к нам сегодня доктора Колберта. Спасибо тебе за нашу аудиторию в студии, а также за те десятки тысяч и даже миллионы людей, которые смотрят и наслаждаются сегодня твоим словом. Мы воздаем тебе всю хвалу, честь и славу. За откровение с небес. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте сегодня снова вместе поприветствуем нашего гостя, Дона Колберта. Спасибо. Доктор Дон Колберт, большое тебе спасибо. О, Дон, скажу вам вот что. Давайте откроем наши Библии. И я хотел бы также упомянуть, что сегодня у нас в студии присутствуют сотрудники нашей миссии, нашей церкви и наши партнеры. О, мы делаем это для вас. Вот почему мы здесь. Мы верим Богу для вас. Аминь. Подтянутые. Притчи, 23 глава. Это наш золотой стих на прошлой и на этой неделе. Когда сядешь вкушать пищу с властелином, поймите это слово, подчеркните его, обведите его, отметьте его как-то в своей Библии. Если у вас есть Библия, в которой нельзя писать, «О, брат Коплант, она драгоценна!» Что ж, это замечательно. Положите ее в стеклянный ящик и поставьте его там, где вы сможете ей кланяться. А потом купите себе Библию, в которой вы можете писать. Аминь. Мне пришлось это понять. Я думал, «О, нет». И тогда Господь сказал, «Ну же. О, да, Хорошо. В моей Библии столько всего отмечено. Я должен вам это показать. Я сидел как-то с Дэвидом Бартоном, мы собирались записывать передачи, и моя Библия была открыта на послании к евреям. И, Слава Богу. Он спросил, а где вы взяли белый маркер? Я сказал, что? Он переспросил, где вы взяли белый маркер? И тогда до меня дошло, о чем он говорил. Слава Богу! Аминь! Подчеркните это. Слава Богу! Выделите это маркером. Послушайте. Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай. Что перед тобою? Тщательно наблюдайте за этим, остановитесь и задумайтесь об этом. Нужно ли мне это есть? И поставь преграду в гортане твоей, если ты алчен. Этой преградой является Слово Божье. Не прельщайся лакомыми явствами Его, это обманчивая пища. Она хорошо выглядит, хорошо пахнет, хороша на вкус, но она не полезна. Она будет убивать вас. 20 стих. «Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом». И послушайте следующее. «Потому что пьяница и пресыщающиеся обеднеют, я заметил, что везде, где упоминается пьянство, упоминается и обжорство. И везде, где упоминается обжорство, упоминается и пьянство. Потому что это одна и та же проблема. Безусловно, основная проблема. Основная проблема та же самая. И это то, что пытается поддерживать сатана. Он будет убивать либо одним, либо одним и вторым. Это то, что он делает. Крадет, убивает и губит. Давайте обратимся к к 19 стиху 6 главы 1 Коринфянам. Не знаете ли, что тела ваши, суть храм живущего вас Святого Духа? И у меня слово «живущего» написано курсивом. Храм Духа Святого вас, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, скажите. Я не принадлежу себе. Я не принадлежу себе. Вы куплены дорогой ценой. Скажите это. Я, я куплен, куплен дорогой, дорогой ценой. ценой. Я принадлежу кому-то другому. Я принадлежу кому-то другому. Я ответственен, я ответственен за это тело. За это тело. Но оно мне не Но принадлежит. Оно мне не принадлежит. Вы понимаете Амин. эту концепцию? Амин. Что ж, послушайте, вы должны жить с этим. Амин. Вы должны жить. И это ваша жертва. Это не ваше тело. Это Амин. ваша жертва. Вы жертвуете его Господу, чтобы он мог его использовать. Посему прославляйте... О ком идет речь в этом предложении? О вас. Вы прославляете Бога, и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи. Он снова это сказал. Вы не принадлежите себе, вы принадлежите вашему Аминь. отцу. Он ваш отец, а вы его чада. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Спасибо тебе, Господь Иисус. Что ж, я свою часть закончил, теперь твоя часть. Слава Богу. Слава Богу. Разве мы не рады, что у нас есть этот человек? Скажу вам вот что. О, скажу вам, они с Мэри были настолько важны для нас Глории на протяжении стольких лет. И мы сегодня здоровые люди, во многом благодаря Ему. Во многом благодаря Ему, потому что Он начал учить нас и показывать нам, и Он так добр в этом плане. Даже тогда когда ему следовало настучать мне по голове, он никогда этого не делал. И мы с Глорией сегодня здоровы. Мне 85 лет, а ей будет 79. Нет, 9 февраля ей исполнится 80. Поэтому, слава Богу. И вы будете смотреть эти передачи чуть позже, где-то весной. Слава Богу. Кого радует возможность сбросить вес и распять свою плоть? Аминь. аминь. Мы покажем вам, как это сделать, и это легко. В этом хорошая новость, это легко. Итак, позвольте мне обрисовать вам немного картину, потому что на протяжении последних десятилетий в руководстве по питанию для американцев рекомендовалось, чтобы обычный американец потреблял от 45 до 65% всех своих калорий в виде углеводов и крахмала. Фактически, это на протяжении десятилетий формировало основу пищевой пирамиды. И у них достаточно неплохо получалось ей следовать. Да. Но что происходит? Не так ли? Давайте немного задумаемся, чему это в калориях равно. Давайте вместо от 45 до 65, скажем, 50% ваших калорий составляют углеводы и крахмал. Что такое углеводы и крахмал? Это зерновые, это хлеб, это пшеница, это кукуруза, это рис, это картошка, это все виды крахмала, всякие созданный руками человека крахмал, лишенный пшеницы, точнее, извините, клетчатки. Что это еще? Это бобы, горошек, чечевица, это газированные напитки, это сахар, это апельсиновый сок вместо самого фрукта. Да. И фактически многие фрукты содержат в себе много сахара, такие как виноград, бананы, апельсины. В них действительно высокое содержание сахара. Поэтому, когда 50% потребляемых вами калорий составляет сахар, и обычная женщина потребляет около 2000 калорий, то есть 1000 калорий – это крахмал, сахар и углеводы, 1000. В этом случае вы программируете себя на то, чтобы набирать вес. Обычный мужчина потребляет порядка 2500 калорий. Возьмите от этого 50%, а может быть от 45% до 65%. У некоторых мужчин 65% потребляемых ими калорий – это углеводы, сахар и крахмал. То есть 1250 калорий – это углеводы, сахар и крахмал. В таком случае… Могу я попросить тебя да. кое-что сделать. Проанализируй гамбургер. Хорошо, давайте посмотрим на гамбургер. Там есть булочка, фактически две булочки. Булочка – это где-то 20-25 грамм углеводов, то есть около 50. Затем мясо, в нем есть белок. В мясе есть жир, насыщенный жир. Там есть сыр. В сыре есть насыщенный жир. Потом кетчуп. На каждую чайную ложечку кетчупа приходится одна или две чайных ложек сахара. В нет ни сахара, ни углеводов. В майонезе есть полиненасыщенные жиры. В большинстве майонезов есть соевое масло. Соевое масло вызывает воспаление в вашем теле. Вы приглашаете воспаление. Итак, что получается? И вы также добавляете к нему картошку фри. Еще нужно добавить картошку фри. О, да. Очень многие питаются не дома, и картошка фри – это как минимум еще 50 грамм углеводов. Если вы возьмете самую большую картошку, то там наверняка будут около 100 грамм. Потом есть вся эта жареная еда. Обычно это полиненасыщенные жиры, которые нагреваются, а это самые худшие жиры, которые вы можете потреблять. У кого из вас, когда вы съедали картошку фри, вдруг начинали болеть суставы в руках, в ногах, где-то еще? Потому что это вызывает воспаление. Это стандартная американская еда. Вы только что съели от 100 до 200 грамм углеводов и запрограммировали себя на набор веса. Почему? Вот почему из-за гормона инсулина. Когда вы едите много углеводов, вы повышаете свой уровень инсулина. И инсулин важен. Когда у вас недостаточно инсулина, у вас развивается диабет первого типа. Ваше тело перестает вырабатывать инсулин. Инсулин важен. Это гормон, способствующий отложению жира. Когда вы едите много углеводов, у вас происходит выброс инсулина, и это говорит вашему телу откладывать жир. Откладывать жир. Поэтому вместо того, чтобы от 45 до 65% употребляемых нами калорий были углеводы, сахар и крахмал, нам нужно снизить эту цифру, чтобы около 15% наших калорий составляли углеводы, сахар и крахмал. Это равнозначно чему? Хорошо. Если вы хотите в этой части программы, которая направлена на похудение, есть какие-то фрукты, то это где-то четверть стакана ягод в день. Все. Вы можете добавлять в воду лимон или лайм. Это нормально. Там практически нет никаких углеводов или сахара. Хорошо. Также вам стоит исключить все зерновые. Зерновые превращаются в сахар. И это то, чего многие люди не осознают. Пшеница, кукуруза, рис, все зерновые, даже овсянка. Друзья, да, овсянка чуть получше, но об этом позже. А так все эти зерновые, даже киноа, превращаются в сахар и повышают уровень инсулина. Когда у вас повышается уровень инсулина, вы программируете свое тело на то, чтобы откладывать жир. Говоря о пшенице, это также включает в себя хлеб, макароны, бублики, сдобу. Это все мучные изделия из пшеницы. Хорошо, картошка. Это тоже крахмал, даже сладкая картошка. Во время этой части программы эти продукты повышают ваш уровень сахара, ваш уровень инсулина и программируют вас на набор веса. Поэтому что мы делаем? Мы предлагаем вам потреблять 70% полезных жиров вместо от 50 до 70% углеводов. Вы видите, что происходит? Этим самым мы значительно понижаем ваш уровень инсулина, ваш показатель инсулина натощак, Будет от 3 до 7, где-то в этих пределах. Это то, что помогает тем, у кого предиабет. Да. Это понижает все эти показатели. И ваша поджелудочная железа... Да, ваша поджелудочная железа говорит, ну, наконец-то мне дали передохнуть. Понимаете? Я работала 24 часа в сутки, вы убиваете да. меня. И вы возвращаетесь в тот режим, в котором вы должны функционировать, Уходят всякие головные боли... Да, верно. И... Ваше тело начинает работать по протоколу самодетоксикации. Это так Это здорово. Это самодетоксикация. И что происходит? Вдруг происходит чуть ли не что-то волшебное. Сжигание сахара ваше тело переключается на сжигание жира, как его топливо. Вы входите в состояние, которое называется пищевым кетозом, или в зону кето. Это состояние, когда вы начинаете сжигать жир в качестве топлива, и ваше тело в первую очередь сжигает жир на животе, который является самым токсичным жиром в вашем теле. И когда это происходит, вдруг болезни начинают постепенно отступать. Мы видим, как воспалительные заболевания начинают затихать. Многие уходят. Мы начинаем видеть... Они лишаются своего источника совершенно питания. совершенно правы. Я никогда раньше не видел это таким образом. Понимаете, 90%. Эти заболевания лишаются того, да. благодаря чему они процветали. 90% да. заболеваний подпитываются и вызываются воспалением. Высокий уровень инсулина. Угадайте, что он делает. Он подпитывает воспаление. Когда вы снижаете этот уровень инсулина до трех, максимум до 7, вдруг вы отключаете в теле многие воспалительные процессы, и тело переходит в состояние исцеления. О, это так здорово. И самая большая проблема людей в том, что у них есть жирофобия. Они боятся жиров. Они не понимают, что такое жиры. Именно поэтому у меня есть целая глава. Я рассказываю там, какие жиры являются вашими друзьями, а какие вашими врагами. И это возвращает нас к составу клетки. Клетка где-то на 55% состоит из мононенасыщенных жиров. Эти жиры и жиры рыбьего жира ваши лучшие друзья. Они ваши лучшие жиры. Где содержатся мононенасыщенные жиры? В оливковом масле Extra Virgin. Органическое даже лучше, в масле авокадо, в миндале. И вы рассказывали о том, что Глория любит есть на завтрак миндаль. Да. 11 Хорошо. штук. Хорошо. Ей нравится съедать 11 штук. Да. А мне нравится 300 штук. Миндальная паста, орехи и семена. Вся такого рода еда, оливки, авокадо, орехи, семена, они содержат не только мононенасыщенные жиры. Это комбинация в основном мононенасыщенных, немного насыщенных, немного полиненасыщенных жиров, чтобы мы могли получать необходимые нам жиры. Но это все ваши друзья. Также некоторые насыщенные жиры, они тоже ваши друзья. Поймите, что практически все клетки в вашем теле состоят где-то на 25, Точнее, извините, где-то на 27% из насыщенных жиров. И опять-таки, ваши врачи 50 лет учили вас, ограничьте потребление насыщенных жиров до менее чем 10%. Если вы питаетесь в соответствии с тем, что нужно вашему телу, то мозгу нужны насыщенные жиры. Когда вы сочетаете мононенасыщенные жиры с насыщенными жирами, угадайте, что происходит. Это повышает уровень вашего хорошего холестерина и снижает ваш плохой холестерин. Тот, который приводит к образованию бляшек. Зачастую это может повышать уровень холестерина типа А, но этот тип холестерина не приводит к образованию бляшек на стенках артерий. То есть вы видите, что уровень 3 глицеридов падает, уровень сахара в крови падает, хороший холестерин повышается, плохой холестерин типа Б понижается. И знаете, что происходит с людьми, страдающими сердечно-сосудистыми заболеваниями? Они начинают говорить, когда у них стенокардия, заболевание сердца. Они говорят, «Эй, я могу пройти немного большее расстояние, прежде чем у меня начнется одышка или боль в груди». Многие говорят, у меня ушла боль в груди, потому что они запускают процесс самоочищения, когда уровень хорошего холестерина начинает повышаться и очищать стенки артерии от бляшек. И он способствует обратному транспорту холестерина, перенося этот плохой холестерин в печень не таким образом выводя его из организма. Разве это не восхитительно? Это здорово. Тело переключается в состояние самоисцеления. И вот это величайшая проблема жирофобии. Мы предлагаем нашим пациентам мононенасыщенные жиры, много рыбьего жира, а также немного насыщенных жиров. Не в чрезмерных количествах. Я не говорю вам с каждым приемом пищи съедать кусок масла. Понимаете, все в слишком большом количестве не полезно, в том числе и слишком много насыщенных жиров. Но много мононенасыщенных жиров в этом ключ. И вы можете найти их в майонезе на основе оливкового масла. Вы можете приготовить свой салат с курицей. Или можете взять майонез на основе масла авокадо. Это замечательные жиры. Я говорю людям, добавляйте его обильно, потому что 70% ваших калорий должно приходить из этих полезных жиров. Также ключ в заправках для ваших салатов. Вам нужна полезная заправка для салата без соевого масла. В большинстве заправок для салатов содержится соевое масло. Оно сильно провоцирует воспаление, в основном генетически Дона, Такие вещи, как миндальная паста, арахисовая паста. Под какую категорию подпадает Это Аня? нормальные продукты, можно использовать их, но возвращаясь к заправке для салата, используйте оливковое масло. Оливковое масло – это царь жиров, и используйте его с яблочным уксусом или с бальзамическим, это тоже нормально. Яблочное лучше да. всего. Вы можете добавить в него специи, травы, вы можете добавить туда орегано, чеснок, что захотите, чтобы приправить его. И когда 70% потребляемых вами калорий составляют жиры, Через несколько дней вы входите в состояние пищевого кетоза. И бум! Вы не испытываете чувство голода. Сколько это занимает? Три дня? Четыре в основном дня? три дня. Если у вас диабет, это может занять неделю или две. Если проверять мочу с помощью кетополосок, вы видите, что не входите в состояние кетоза. Мы в течение часа можем ввести вас в состояние кетоза, благодаря нашей добавке. И некоторым людям, возможно, диабетикам, это может понадобиться в течение первой или двух недель. Затем вам это может быть уже и не нужно. Также другие полезные жиры – это MCT oil powder. Это три глицериды со средней длиной цепи. Для их получения используется кокосовое масло. Они не поднимают ваш холестерин, тем не менее напитывают вас. Вы можете добавлять это в чай или в кофе или куда-то еще, понимаете? Даже темный шоколад с низким содержанием сахара или со стевией. В темном шоколаде содержится насыщенный жир, который называется стеарат, который фактически понижает да. ваш холестерин. Поэтому, когда вы соединяете все это вместе, вы вдруг сжигание сахара переключаетесь на сжигание жира. Но мы должны выбросить из своей головы. Мы не можем есть весь этот сахар углеводы. Люди думают, нет, если я не буду есть сахар и углеводы, я буду чувствовать себя уставшим. Мне нужно это, чтобы мой мозг работал. Нет, не нужно. Когда вы следуете этой программе, ваш мозг на 25% работает лучше сжигая жиры в качестве топлива, равно как и ваше сердце. И это добавляет вам энергии. Те, кто занимается бодибилдингом, штангисты, спортсмены, они сейчас к этому приходят. Перед тренировкой они используют MCT Oil, что добавляет им энергии, потому что это подпитывает вашу АТФ. Тем не менее, там нет сахара или углеводов. Раньше они использовали сахар и углеводные напитки, что-то в этом роде, но сейчас они видят, что MCT Oil работает даже лучше для долгосрочной энергии. Поэтому мы стараемся помочь людям победить эти страхи и фобии, особенно жирофобию. Учим тому, какие жиры являются полезными, какие неполезными, полезными, чтобы потом они могли следовать этой программе. В 15 главе у нас есть простые рецепты, которым они могут следовать. И, как я уже говорил, это корректирует гормоны аппетита. Это сбалансирует гормоны аппетита, так что у вас не будет постоянно тянуть на сахар и углеводы, поскольку мы приглушаем инсулин. Инсулин является одним из важных ключей в разжигании аппетита. Слава Богу! Поэтому так замечательно это видеть. И опять-таки, то, о чем мы с братом Коплендом говорим здесь уже какое-то время, вам нужно применять свою веру, чтобы она помогла вам сбросить лишний вес. Продолжай, я в таком восторге от этого. Да, это ключевая вещь, которую я уже многие годы использую в работе с моими пациентами. И это начинается с 17 главы Луки. Иисус идет в Иерусалим, и там говорится, «И когда входил Он в одно селение, встретили Его 10 человек прокаженных». И в то время, тогда, более двух тысяч лет назад, проказа была одним из самых тяжелых и ужасных заболеваний. Хуже, чем СПИД, хуже, чем рак, хуже, чем что-либо. И что происходило, когда у человека была проказа? Он должен был уйти от своих близких, он должен был жить в лепрозории. Он должен был держаться от всех как минимум на расстоянии трех метров. А если дул ветер, то и на большем расстоянии. И вот идут эти десять прокаженных. И там в 13 стихе говорится, извините, в 12 стихе, «И когда входил он в одно селение, встретили его десять человек прокаженных» которые остановились вдали. И громким голосом говорили, «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, Он сказал им, «Пойдите, покажите священникам». И в этом ключ. Иисус не сказал, «Вы исцелены». Он не сказал, «Вы исцелены». Он сказал, «Пойдите, покажите священникам». То есть они должны были что-то сделать. Вера. И вера — это послушание Слову Божьему. Они пошли. И когда они пошли, там говорится, «И когда они шли, очистились». Они были исцелены от этой проказы. Фактически они услышали «исцелены». Потому что если вы были исцелены, то вы шли показаться священнику. Да. Поэтому они сказали «да». Да. О, да. Да. Потому что это то, что они хотели услышать. Да, верно. Итак, Иисус сказал им «пойдите, покажите священникам». И когда они только начали идти, они не были исцелены. Они начали идти, они просто послушались Иисуса. Вера, во-первых, это послушание Слову Божьему, и дальше говорится. «Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и полниц к ногам его, благодаря, благодаря его». И это был самарянин, который был презираем иудеями. Тогда Иисус сказал... Чужак. Да. Не десять ли очистились? Где же девять? Иисус сказал, «Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И тогда Иисус сказал ему, «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Опять-таки, это основной ключ – благодарение. Благодарение высвобождает веру и исцеляющую силу Божью. Этот человек был сделан не просто здоровым, он был сделан целостным. Другими словами, когда у вас проказы, у вас отваливаются пальцы, проваливается нос, а может и вообще отвалиться вас могут отвалиться мочки, могут отвалиться уши, могут отвалиться пальцы на ногах. Этот человек бы сделан полностью целостным, потому что прославил Бога. Это мощно. Мы продолжим говорить об этом завтра. Хорошо. Слава Богу. Аминь. Аминь. И Джереми вернется буквально через минуту. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Отец, мы благодарим тебя сегодня. Мы в таком восторге от тебя. Мы в восторге от Иисуса. Мы в восторге от Твоего Слова. Это такое удивительное, замечательное время, в которое мы вошли. Самое удивительное с момента сотворения этой планеты происходит прямо сейчас. И мы благодарим Тебя, и мы прославляем Тебя во имя Иисуса. Аминь. Давайте вместе со мной поприветствуем нашего гостя, доктора Дона Колберта. Хвала Господу, а также нашу замечательную аудиторию в студии поаплодируйте себя. А вот и да. Мэри Колбер. Она сбросила 15 килограмм. Благодаря да, а диете ми. зоны кито. И да. она использовала свою веру, чтобы это сделать. Я вам кое-что да. скажу. Я должен сказать кое-что восхитительное. Привет! Арахисовая паста! Прощай, жир! Большинство людей скажут, что? Нет, не может быть. О, да, может. Это правда. О. Слава Богу, у нас дома на кухне на стойке выставлены все органические пасты. Я ем миндальную пасту, я ем органическую арахисовую пасту, я ем органическое масло кэшью, а также пасту из семян подсолнечника. И посмотри, какой ты подтянутый. И вы можете добавить туда темный шоколад и получите что-то похожее на арахисовый пастуризис. Да. И это хорошо. Это так Не замечательно. Небольшое содержание полезных жиров. 23 глава притчи, 1 стих. Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что перед тобою. Поэтому нам нужно тщательно наблюдать за тем, в отношении чего у нас были промыты мозги. Что является неправильным. Обезжиренное то, диетическое, Аминь. это, что стало причиной серьезного ожирения Аминь. у нашего да. населения. Now, И поставь преграду в гортане твоей. Слово Божье, если ты алчен, не прелещайся. И подчеркните это слово, прелещайся. Пусть вас... Больше не тянет на конфеты, на пищевые конфеты, на умственные конфеты. Пусть вас больше на все это не тянет. Вы не можете жить на конфетах, когда речь идет о вашем физическом теле, и вы не можете постоянно жить на умственных конфетах. Аминь. Это обманчивая пища. Это обманчивая еда. Она хорошо выглядит, хорошо пахнет, хорошо на вкус, но она не полезна, потому что вашему телу она не нравится. Вы живете своими вкусовыми рецепторами, вместо того, чтобы жить Библией, жить тем, чему Бог научил таких людей, как доктор Колберт. И Бог заинтересован в том, чтобы развернуть ситуацию в своем теле на 180 градусов. Тело Иисуса сильно страдает ожирением. Это нужно развернуть на 180 градусов. Этому нужно положить конец. Давайте вернемся к Евангелию от Луки. И вчера доктор Колберт начал учить нас о том, что касается использования нашей веры для похудения. Для похудения. Аминь. Это... 11 стих. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали». Да он говорил о том, что они должны были стоять поодаль. «И громким голосом говорили, «Иисус, наставник!» Это важно. Они назвали его наставником они были готовы сделать то что Аминь. он скажет они назвали его наставником помилуй нас так часто люди говорили помилуй и они простирались к Иисусу за исцелением он милостивый Бог и милость его вовек Увидев их, он сказал им, «Пойдите, покажитесь священникам». В этом есть много всего, если вы посмотрите, что нужно было делать тем, у кого было проказы и так далее. И они это поняли. И когда Иисус им это сказал, то для них это было самой хорошей новостью, которую они когда-либо получали. «Пойдите, покажитесь священникам». Это значит, получается, я здоров. Но также, брат Кеннет, обычно Иисус возлагал на них руки или говорил «Слово Божье», или говорил «Будьте исцелены». Да. Но здесь Он приказал им кое-что сделать, и это то, чем является вера. Мы должны быть послушны Слову Божьему. Что мама Иисуса сказала тем распорядителям на свадьбе? Что скажет Он вам, Да. то сделайте. Вот где подключаетесь Они. вы. И опять-таки Иисус сказал, «Пойдите, покажите священникам». И когда они шли, и мы не знаем, прошли ли они километр, полкилометра, сто метров. Это так здорово, я с трудом могу Мы не знаем, сколько они прошли, но здесь говорится, что когда они шли, и опять-таки это вера в действие, и когда вы послушны тому, что Он сказал сделать. Как только они послушались, да. великий врач, Великий врач начал работать над И Они должны были кое-что сделать. Они должны были это сделать. И это то Они да. должны были привести это в действие. Да. И это то, что мы вам говорим. Вы должны что-то сделать. Вы должны О -о -о, это сделать. Слава! Именно так вы будете использовать свою веру, чтобы сбросить лишний вес. Вы должны что-то сделать. И давайте посмотрим, что произошло. Послушайте, вот Прости где вам меня, нужно быть. Дон, радость десяти. Господа. Аминь, аминь, это откровение. Как только вы получаете это откровение, лишний вес будет Посмотрите сходить. Посмотрите на свой большой живот и скажите «прощай». Хорошо. Аминь. Хорошо. Аллилуйя. Итак, вот этот ключ. Один же из них, один из десяти, это десять процентов, один же из них, видя, что исцелен, он посмотрел на себя и угадайте что. Его кожа была чиста. Проказа сошла. Возвратился громким голосом, прославляя Бога. Он начал прославлять и благодарить Бога. Да. Да. Это ключ к вере. Следовать его указаниям, а затем прославлять и благодарить его. Потому что Бог живет среди славословий своего народа. И давайте посмотрим, что произошло. И пал ниц к ногам, ногам его, благодаря его. И это был самарянин. В то время для иудеев самаряне были самыми презираемыми людьми. Да. Они были как язычники, они называли их псами, понимаете? Иисус сказал ему, «Не десять ли очистились?» Он спросил, «Где же девять?» Другими словами, «Почему остальные девять не вернулись и не воздали мне хвалу и благодарение? И не поблагодарили меня за то, что я сделал?» Иисус сказал, «Как они не возвратились воздать славу Богу, Славу Богу, кроме всего и на племенника. И сказал ему: встань, иди, вера твоя спасла тебя, или сделала тебя целостным. Итак, это ключевой момент. Остальные девять, которые не вернулись, были исцелены. Проказа сошла с них, их кожа была чистой. Но когда у вас проказа, она уродует вас. Очень часто проваливается нос, очень часто лицо потому что она убивает нервы в вашем теле, периферические нервы. Очень часто отваливаются пальцы, появляются какие-то наросты, отваливаются уши, отваливаются пальцы на ногах, появляются наросты. Но тот человек, который вернулся, чтобы воздать Иисусу хвалу и благодарение, и прославить Его, был сделан целостным. Именно там, среди хвалы своего народа, Бог да, и живет. все исцелились, а этот получил Аминь. чудо. О. А как это поможет человеку, который пытается сбросить лишний вес? Опять-таки, давайте посмотрим. Мы видим, что говорит Слово Божье. И вы цитировали нам эти места Писания. «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога? Мы должны подчинять и представлять наши тела как храм. Умоляю вас, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую. Вы не свои. Вы куплены дорогой ценой, кровью Иисуса. Поэтому мы подчиняем себя, наше тело, Духу Святому». И затем мы должны что-то делать. Что мы делаем? Мы делаем то, что Дух Святой ведет нас делать. И вы знаете, что приводит к набору веса в этой стране? Есть одна ключевая вещь — чрезмерное употребление сахара, углеводов и крахмала. Когда вы кладете это на жертвенник, представляете свое тело в жертву живую, и вы кладете это на жертвенник, вы начинаете быть послушными Богу в том, чтобы давать своему телу то, что ему нужно, чтобы начинать исцеляться и сбрасывать вес. Да, I mean. И затем, когда вы каждую неделю, раз в неделю будете взвешиваться, вы обычно будете сбрасывать от 450 до 900 грамм в неделю. И что вы делаете, когда видите, как этот лишний вес уходит? Вы начинаете благодарить Бога. Вы начинаете благодарить, потому что вы только что зарядили свою веру. Во-первых, когда вы послушны Его Слову, послушны голосу Духа Святого в вас, вы послушны голосу Духа Святого или Слову Божьему, это приводит в действие вашу веру. И затем, когда вы прославляете благодарите Его, вы делаете это в Духе Благодарности. Вы благодарите Его, «Господь, спасибо за то, что помогаешь мне сбросить этот вес. Я сбросил 450 грамм, килограмм, три килограмма, спасибо тебе, Господь. Если же вы не сбрасываете вес, мы приносим Богу жертву хвалы». Ну да. И вы делаете это все равно благодаря его, потому что вы говорите это верой, называя несуществующее как существующее. Спасибо тебе, Господь, я сбрасываю как минимум 400-500 грамм в неделю. Вы просто продолжаете говорить это, провозглашать это, и затем вы поступаете на основании этого. И Дух Святой может сказать вам, чтобы продолжать приводить в действие свою веру, тебе придется быть послушным в том, чтобы заниматься спортом. Ходьба. Когда вы выходите из дома и просто ходите по 20 минут в день, может быть, 30 минут в день, затем ходите энергично, и это уже ускоряет ваш метаболизм. Или же вы можете начать заниматься с весом. Занятие с весом накачивает мышцы, что помогает сжигать жир. Вы можете сказать, возможно, мне нужно сдать какие-то анализы. Если мой вес не идет на убыль, то, возможно, что-то происходит. В большинстве случаев, обычно, женщины, вы употребляете слишком много калорий, или, возможно, слишком много углеводов, или недостаточно жиров. Если вы употребляете от 2000 до 2500 калорий, женщины, то вы не будете терять по 450 грамм в неделю. Не будете. Вам нужно уменьшить количество потребляемых калорий до 1500. Мужчины, вам нужно уменьшить потребление калорий до 2000, и Дух Святой будет Чувство вести и направлять вас всякую истину. Чувство голода больше не будет проблемой. Чувство голода больше не будет проблемой, принцип состояния китоза. Но вы не будете испытывают чувство голода. Когда ваш уровень кетонов держится где-то в районе 0,5, то аппетит обычно угасает. Помните, когда вы находитесь в состоянии кетоза, это будет балансировать гормоны аппетита грилин и лептин. Это начнет их балансировать, и тогда вы сможете не есть по 5, 6, 7, 8 часов. Вы спросите, как я смогу это сделать? Я думал, что я каждый день должен завтракать. Нет, не должны. Не должны, потому что так вы начнете сжигать жир. Вы можете пропустить завтрак или выпить кофе или чай зоны кето, затем съесть полезный обед зоны кето, полезный ужин зоны кето, и тогда с вами будет происходить то, о чем мы говорили на прошлой неделе. Ваше тело входит в состояние китоза или в зону кето, также в вашем мозге и во всем теле набирает обороты аутофагия, когда ваше тело запускает процесс самоочищения. Чтобы на клеточном уровне очистить себя от аномальных белков, которые накапливаются в клетках, в митохондрии, в органеллах, в клеточных мембранах, мы вычищаем их, мы перерабатываем их и начинаем восстановление нашего тела, чтобы в нашем теле были здоровые ткани. Слава Богу. Здоровое сердце. Да. Понимаете, от 90 до 95% нашего тела ежегодно обновляется. Поэтому, когда вы запускаете процесс самоочищения, и вы пропускаете завтрак или ужин, этим самым вы высвобождаете вот этот мощный исцеляющий процесс, который очищает мозг от аномальных белков. Это выводит бета-амилоид. Это выводит тау-белок. Это выводит аномальные белки, которые могут предрасполагать к раку. Поэтому это один из самых мощных процессов, который вы запускаете, когда входите в состояние кетоза. Чудесно, это замечательно. И здесь есть кое-что еще. Вот, ваше тело вошло в это состояние. Важно сохранять правильное духовное состояние. Не злитесь. Не злитесь на этот жир в своем теле. Аминь. Не делайте этого. Не нужно ненавидеть свою плоть. Если вы говорили это, покайтесь. Аминь. Послушайте, это не ваше тело. Аминь. Так вы ругаете и проклинаете то, что принадлежит Богу. Не делайте этого. У меня есть полноразмерные медицинские весы. Но какие бы весы вы не использовали, заключите перемирие с этими весами. Они просто делают свою работу. Аминь. Становитесь на них и говорите «Хорошо». Аминь. Для меня это не больше, чем информация. Да, информация. Я прославляю Бога и благодарю Бога за то, что вы есть. И когда вы показываете мне какие-то цифры, которые мне не нравится видеть, это то, что мне нужно видеть в такой же степени, как и замечательную потерю 450 грамм или килограмма. Мне нужно это знать. Мне нужно это сейчас узнать. Мне не нужно из-за этого злиться. Мне нужно радоваться тому, что я получил эту информацию. Господь, помоги мне здесь. Покажи мне, что происходит. Аминь. Молитесь сейчас на иных языках. Говорю вам, молитесь на иных языках. Именно так вы назидаете свой дух, и ваш дух становится сильнее. Сильный дух человека поддерживает его в трудные времена и во время физической боли. Поэтому вы разбираетесь здесь со своим телом, и, возможно, вы впервые разбираетесь с ним на таком уровне. И вам Аминь. не стоит говорить, вам не стоит говорить слово «ненавижу» в любой Аминь. его форме. Сохраняйте спокойствие и Аминь. пребывайте в хвале. Как вы рассказывали, вы раньше думали, «Я ненавижу заниматься спортом», но вы не позволяли своим устам это говорить. И многие люди проклинают себя, говоря, «Я ненавижу брокколи, я ненавижу овощи». Да, да, да, вам нельзя это делать. «Я ненавижу не делать. полезные жиры» или «Я ненавижу белок». Нам придется закрыть свой рот на замок. Жизнь и смерть во власти языка. Мы должны говорить слова «жизни». Каждый раз, когда я слышу фразу "полезные", да, меня начинает поташнивать. Вам лучше замолчать. Да. Когда вы говорите слова ненависти, вы препятствуете любви. Да. А любовь является тем, что приводит веру в действие. И это все возвращает нас к любви, к тому, чтобы любить самих себя. Господь сказал мне это, когда в моем теле была ужасная боль. В 2004 году у меня разорвался диск. И он знает, сколько боли мне это причиняло. Да. И Господь сказал: говори своему телу, что ты любишь его. Ты сражаешься с болью, а не со своим телом. Не злись на свое тело. Говори ему слова любви. И он сказал: говори такие вещи, как: дорогая нога, Иисус исцелил тебя две тысячи лет назад. Аминь. Аминь. И я так рад что ты здорова. Я так рад, что вы делаете. Вы применяете любовь Божью к этой части вашего Амит. тела. И вы можете говорить, тело, я люблю тебя. Жир, до свидания. До свидания. Ты не моя плоть. Ты что-то, что я набрал, поэтому... До свидания. До свидания. Амит. Заставляйте себя смеяться. Заставляйте себя смеяться. И вы можете злиться на себя, как собака. Нет, нет, нет, нет, нет. Не делайте этого. Это тот, кого я люблю. Да. Верно. Аминь. Что-то похожее произошло в пустыне с Моисеями, народом израильским. Помните, когда они были в пустыне, дошло до того, что они уже манну терпеть не могли. Бог 40 лет давал им манну. Тем не менее, они дошли до того, что ненавидели эту манну. И они говорили, дай нам мясо, дай нам мясо. И Бог послал перепелов. И они весь тот день и всю ту ночь ели, и весь следующий день собирали этих перепелов. И там говорится, что когда они начали есть этих перепелов, то в буквальном смысле слова на них возгорелся гнев Божий. И многие из них умерли. Многие из избранных умерли, тем не менее, они не вынесли из этого никакого урока. И затем в 21 главе чисел вы читаете о том, как народ израильский снова приступил к Моисею. И они говорили против Моисея. Они говорили, «Зачем ты вывел нас из Египта, чтобы мы умерли в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и нашей душе опротивила, то есть она ненавидит, да. эту негодную пищу». Они назвали манну «хлеб с небес». Они ненавидели ее и назвали ее негодной пищей. Хотя она помогла им оставаться исцеленными, оставаться их телу полностью исцеленным или помогала им иметь божественное здоровье на протяжении сорока лет. И как вы знаете, когда они с ненавистью открыли эту дверь, это принесло проклятие. Они проклинали себя своими словами. Губитель, которым является сатана, о, он только этого да. ждет. Они говорят его слова. Именно поэтому, именно поэтому, когда пришло время, Господь сказал «Хорошо». Все, что они говорили, это «Ты вывел нас сюда, чтобы убить нас, мы умрем в этой пустыне». И в конце концов Бог сказал «Хорошо, хорошо, вы умрете в этой пустыне, вы не выйдете отсюда живыми». В последний раз они прославляли Бога тогда, когда перешли Красное море. И они прославляли и поклонялись Богу. За свое избавление, да, да. больше они ни разу его Аминь. не прославляли. Боже мой. Это печально, не так Действительно ли? Но это было тем, это было тем, что принесло туда такое разрушение. К сожалению, многие люди проклинают себя, говоря, я ненавижу это тело, я ненавижу этот жир, я ненавижу себя. Когда мы начинаем любить самих себя, во-первых, простите себя. О, я просто... Простите себя о, о, за о, то, о, что оказались о. в этом сложном не положении. Не и не говорите «я люблю пиццу». Да. Нет, понимаете, это... Господь вспышкой высветил это для меня. Я ненавижу эту брокколи. Я ненавижу, я люблю. Вы хоть представляете, каким был банановый пудинг моей мамы? Что ж, не сидите и не думайте об этом. Это то, что чуть не убило меня. Да. Аминь. Аминь. И затем, когда люди начинают прощать себя за то, что набрали весь этот лишний вес, они принимают себя и говорят, «Эй, это тело не принадлежит мне». Поставьте ненависть и любовь да. на свое место. Да. О, это так здорово. Но вы должны начать с прощения. Затем О, да. принятие, затем любовь. И вдруг вы видите, что вы высвободили свою веру. И опять-таки, это тело не принадлежит мне. Оно было куплено дорогой ценой, кровью Иисуса. И затем вы приводите свою веру в действие, затем вы начинаете благодарить и быть благодарными. И каждый раз, когда вы взвешиваетесь, вы начинаете радостно танцевать или танцевать и благодарить. И даже если ваш лишний вес не уходит, вы благодарите его и вы говорите, «Дух Святой, я просто хочу, чтобы ты показывал мне и вел меня в том, что мне нужно делать». Некоторым из вас, возможно, нужно больше заниматься спортом, некоторым, возможно, нужно еще сократить потребление углеводов. Возможно, кому-то нужно употреблять больше жиров, у кого-то это могут быть проблемы со щитовидной железой. Помните, большинство врачей не делают правильные анализы щитовидки, и они говорят, что ваша щитовидка здорова, тем не менее у вас холодные руки, холодные ноги, вы чувствуете себя уставшими, у вас выпадают брови, сухая кожа, вы страдаете запорами, у вас снижена функция щитовидной железы, вам нужны определенные препараты. Я использую натуральные препараты. Поэтому, если это ваш случай, Слава тогда, Богу. пожалуйста, обратитесь к врачу. Вы что-нибудь для себя из этого выносите? Говорю вам в эти последние 15 секунд. Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Обратитесь к тем местам Писания, о которых мы говорили. Скачайте для себя тезисы этих передач. Возвращайтесь ко всем этим местам Писания и исповедуйте их. Вкладывайте их в свои уста и начинайте прославлять и поклоняться Богу. Позвольте мне подсказать вам действительно хорошее упражнение. Танцуйте перед Господом. Аминь. Вставайте со своей кровати и танцуйте, как танцевал Давид. Слава, Слава Богу! Богу. Скажите «Аллилуйя!» Я выбираюсь из этого, слава Аминь. Богу, с помощью любви Божьей. И затем я буду помогать всем, кому только смогу, выбираться из подобной ситуации. Аминь. Слава Богу. Аминь. Воздайте Господу хвалу и поблагодарите Его. Аллилуйя. Джереми вранется буквально через минуту. Здравствуйте, это передача «Победоносный голос верующего». Отец, мы благодарим Тебя сегодня. Мы так радуемся в Твоем присутствии и тому, что Ты делаешь для нас, через нас и с нами. О, о, мы воздаем Тебе хвалу, мы почитаем Тебя, и мы поклоняемся Тебе, Господь Иисус. Мы воздаем Тебе всю хвалу и славу за все те замечательные вещи, о которых мы узнаем. И так многие люди, так многие люди узнают о том, что им не нужно печалиться и терять надежду, когда дело касается того, чтобы избавиться от образа жизни ожирения, что это можно сделать с радостью. Аллилуйя. Да. Вам больше не нужно испытывать чувство голода. Аллилуйя. Вы можете быть здоровыми, слава Богу, и не голодными. О, слава Богу. Нас так это радует, Иисус. Это Твое тело, Господь Иисус, Которое исцеляется, и мы благодарим Тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Давайте снова вместе поприветствуем нашего гостя, доктора Дона Колберта. Аллилуйя! Говорю вам, я в таком восторге, и меня это так радует потому, о, и вчера на меня сошла радость Господа. И все потому, что я сам через это прошел. У меня Аминь. у самого когда-то было 45 килограмм избыточного веса. И на протяжении многих лет в моем физическом теле были вещи, которые были неправильными. Теперь мой вес Аминь. стабилен. Слава Богу. И никакой боли? Никакой боли. Аминь. Я прожил с болью много лет. Это просто да. продолжалось. Ну, брат Копланд, я думал, вы верили в исцеление. Я верю. Именно поэтому я исцелен, понимаете? То, что у людей что-то болит, и что-то происходит. Во многом причина просто вне послушания Слову Божьему. Я знаю, что... Более 50 лет, которые я нахожусь в служении, Безусловно. у меня были проблемы да. именно из-за непослушания Слову да. Божьему. И то же самое касается Безусловно. всех остальных. И когда вы, наконец, разбираетесь самими собой, судите себя, как говорит Писание, тогда вы не будете судимы с миром. И я просто продолжал искать Бога и продолжал исповедовать Слово Божье и держался этого Держался этого, я не позволю моему весу быть на шаг впереди меня. Я этого не сделаю. Но это была постоянная борьба. Это все равно, что постоянно держать зверя запертым в клетке. Я свободен. Я свободен. И вот что еще важно. Многие люди думают, должен ли я до конца своей жизни сидеть на низкоуглеводной диете? Нет. Позвольте мне объяснить вам кое-что. Как только вы сбросите лишний вес, вы снова можете добавить полезные углеводы. Немного сладкой картошки, немного хумуса, немного фруктов и подобного рода вещей. Поэтому да, вы сможете снова добавить полезные углеводы. Но много лет назад я услышал одну поговорку. «Ваше величайшее богатство – это ваше здоровье». И за все эти годы я видел стольких пациентов, которые пожертвовали своим здоровьем ради богатства. И вот вдруг у них случается инфаркт. У них обнаруживается хроническая сердечная недостаточность, рак, болезнь Альцгеймера. И знаете, что они мне каждый раз говорят? Доктор Колберт, я дал бы все мое богатство, чтобы восстановить мое здоровье. И за эти годы я уже стольким пациентам говорил: мы должны сдать тест на еду. да, Есть тест на еду. Каждый день в течение всего дня нам всем приходится сдавать тест на еду. И тогда, тысячи лет назад, Адам и Ева провалили первый ключевой тест на еду, и это было хорошо выглядящий плод с дерева. И они выбрали его. И выбрав неправильную еду, они инфицировали все человечество грехом. Да. Мы стали заражены грехом. И две тысячи лет назад пришел Иисус. И первым ключевым тестом, который он должен был сдать, был тест да. на еду. Это было в 4 главе Матфея. Почитайте. Он второй это. и последний Аминь. Адам. Он должен был сдать Безусловно. этот тест. Поэтому что произошло? Иисус постился. Представьте себе, он постился 40 дней и 40 ночей. И что затем происходит? Приходит сатана, и он говорит, «Если ты Сын Божий, преврати эти камни в хлеб». И тогда хлеб был не таким, каким он является сегодня. В действительности, Он был полезным для вас, полон клетчатки, хорошо напитывал вас. Но что Иисус сказал после поста? Потому что Он должен был сдать этот тест на еду. Он должен был распять свою плоть. Он сказал «нет». Он ответил Писанием. Вот О, где да. подключается Слово да, Божье. Верно. Вера да. приходит от слышания, а да. слышание от Слова Божьего. Мы должны знать Слово Божье. Мы сражаемся с врагом Словом Божьим. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Вот почему мы должны вкладывать Слово Божье в наш разум, в наши уста, в наше сердце. Аллилуйя. Чтобы запасаться пулями, которыми мы будем стрелять в дьявола, потому что он подкрадется к нам в нашу минуту слабости. Поэтому очень многим людям приходится каждый день сдавать тест на еду. И христиане проваливают его, неосознанно приглашая в свое тело болезнь, ожирение, деменцию, диабет второго типа, заболевания сердца, аутоиммунные заболевания. Они приглашают их. И это возвращает нас к месту Писания в Галатам, Галатам 6, 7, 8. Там говорится... Братья, не обманывайтесь. Бог, поругаем, не бывает. Что вы посеете, то вы и пожнете. Именно. И мы просто пожинаем болезнь, выбирая всю эту еду. Я уже говорил вам, какая еда является здесь ключевой. Это углеводы, сахар и крахмал. Все очень просто. Если вы не можете противостать пончику, шоколадному батончику, печенью с шоколадными чипсами, мороженому, тогда как вы будете противостоять дьяволу? Вы должны начать накачивать свои мышцы веры с помощью простых вещей, сдавая этот тест на еду. Позвольте мне вам кое-что показать. Позвольте мне кое-что показать. Допустим, это пончик, и о, вы боретесь с этим. Вы говорите, я больше не съем ни одного пончика. Это как, я больше не выкурю ни одной сигареты. И знаете, когда я только спасся, я был практически заядлым курильщиком. И мне нравилось курить, понимаете? Но затем я родился свыше. Я подумал, что ж, я ненавижу это. Я больше не буду их покупать. Я выбрасывал эти сигареты. а Затем разворачивался, возвращался назад и в сорняках искал эти сигареты. Я думал, это самое глупое, что когда-либо со мной происходило. Но когда я попал на первое собрание, на котором преподавалось Слово Божье, оно отделило меня от этого. Я никогда не бросал курить. Слово Божие просто отделило меня от этого. И вы берете этот пончик или кусок хлеба, или что бы это ни было, что действительно дается вам тяжелее всего. И вы приготавливаете себя. Вот почему 23 глава притчи так важна. Выпишите это местописание на карточку чтобы она у вас всегда была под рукой. Смотрите на него каждый день. Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Просто будьте послушны этим первым трем стихам. Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай что перед тобою и поставь Преграду, Этот стих является этой преградой, если я буду послушен этому. «И поставь преграду в гортане твоей, если тебе хочется пончик. Не прельщайся пончиками его. Это обманчивая пища». Да, Господь, я послушан этому. Я послушан этому, Отец. «И во имя Иисуса Христа из Назарета». Пончик. Ты все твои собратья, вы обманчивая пища. Аминь. Вы являетесь частью немощи и болезни в моем теле во имя Господа Иисуса Христа. Вы не нужны мне больше вовеки. Аминь. Примите хлебопреломление. Аминь. Аминь. И будьте готовы. Будьте готовы. Как только это будет начинать напоминать о себе, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, пончик, ты мне больше не нужен. Мне... Эй, это как алкоголь для пьяницы. Мне не нужно это делать. Мне такая еда нисколько не помогает. С этого момента и вплоть до пришествия Иисуса мне больше не нужны а пончики. Также, брат Копланд, вы говорите Слово Божье, вы говорите «нет, мое тело мне не принадлежит». Да, да. Оно было куплено кровью да, Иисуса. Да. Я буду давать моему телу то, что ему нужно, а не то, на что его так тянет. И когда вы это делаете, вы говорите Слово Божье, и вы разрушаете это рабство, в которое вы попали. Многим из вас никогда этого больше не захочется. Аминь. Это уйдет навсегда. Оно разрушает его. Оно уйдет навсегда. Разрушает это. Иногда, возможно, вам придется делать это несколько раз, но продолжайте вкладывать в себя Слово Божье. Вера приходит, вера приходит, вера приходит, ваш уровень вера поднимается, и о, этому пончику Аминь. задается хорошая порка. И вскоре вы даже больше думать о нем не будете. Вы говорите этому пончику Слово да? Божье. И вы говорите, «Я умоляю тебя, брат, и милосердием Божьим, я представляю свое тело в жертву живую, так здорово. святую и благоугодную Богу. Я буду давать своему телу то, что ему нужно, а не то, на что его тянет». Потому что церковь, опять-таки, если мы не можем противостоять сахару, углеводам и крахмалу, мы провалим тест на еду. И выбирая неправильную еду, вы приглашаете в свое тело рак, заболевания сердца, деменцию, Диабет второго типа и все основные заболевания. Позволь мне кое-что у тебя спросить. Когда вы едите такого рода еду, является ли это грехом? Да, является. Да, когда вы знаете. Когда вы знаете, и вы сейчас да. узнали. И знание этого является тем, что будет помогать вам побеждать это. Потому что вы истребляетесь из-за недостатка знания. Но как только вы знаете, вы вооружены. Вы вооружены пред Богом. Все, что не по вере, грех. И вы не можете есть такую еду верой. Вера этого не потерпит. Но слава Богу! Скажите Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. Скажите это. Спасибо, Спасибо тебе, Иисус. тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. Вы с моим телом. Вы с моим телом. На пути к победе. На пути к победе. До свидания, жир. До свидания, жир. Привет, победа. Привет, победа. Я свободен. Я свободен. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Понимаете? И вы прославляете Бога. Это Аминь. то, как вы это делаете. И вы говорите, «До свидания, Пончик! О, я навсегда с тобой покончил! До свидания, белый хлеб!» Кому ты нужен? Слава Богу! Аминь. И просто радуйтесь. Радуйтесь, прославляйтесь. Радуйтесь. Аминь. Я свободен. Я свободный и человек. И начинаете благодарить. Помните, что одним из величайших проявлений веры да? является благодарение. Когда вы благодарите его. И мой маленький четырехлетний внук Тимми, мы как-то раз поехали вместе поужинать, и он сказал... Спасибо, дедушка, за этот ужин. Боже мой, он так это оценил. Я был так счастлив. И это позволило мне хотя бы мельком увидеть, как Господь смотрит на нас, когда мы Знаешь что? Я знаю, что происходит у тебя внутри. Что еще ты хочешь, малыш? Совершенно верно. Могу я дать тебе еще Бог что Бог именно такой. Бог именно такой. Что еще ты хочешь? Что еще ты хочешь? Я даю тебе все обильно Аминь. для наслаждения. Аминь. Слава Богу! О, спасибо тебе, Иисус! И позвольте мне вам кое-что сказать. Так многим людям нужно снова зажечь свою надежду. Многие христиане потеряли надежду. А без надежды невозможно иметь веру. Это правда. И надежду приносят наше свидетельство, свидетельство победы, а также партнерство. Станьте с кем-то партнером. Пусть у вас будет партнер по подотчетности. Если вы не можете найти такого партнера и знаете английский язык, то присоединяйтесь к нам на нашем сайте ketazon.com, и мы поможем вам рецептами, статьями и другими вещами. Разве это не замечательно? Свидетельства очень важны. Сфотографируйтесь сейчас до того, как начнете это делать, и затем мониторьте свой вес. Не каждый день, а раз в неделю. Не втягивайте свой живот. Пусть он так и висит. Потому что это свидетельство будет вселять надежду в тело Христова. Да он сказал мне несколько лет назад. Он сказал, сфотографируйтесь. Я сказал, ты должно быть шутишь. Он ответил, нет, наденьте плавки и сфотографируйтесь. Да. Что ж, я пошел, надел плавки. И Глория фотографировала меня. И Господь сказал, расслабься. Нет, я не хочу этого делать. Да. Слава Богу! Аллилуйя! Для меня одним из величайших свидетельств была моя жена Мэри. Она перепробовала все способы, чтобы сбросить лишний вес. К сожалению, она набрала немного вес. И как-то раз она смотрела себя по телевизору, потому что она часто появляется на телевидении, и сказала, «Эй, телевизор, набрасывай тебе килограмм десять». «Боже мой, я себя не узнала! Это была я?» И теперь моя жена сидит здесь, и она помогла многим женщинам, потому что она делает это настолько простым, что вы, женщины, можете носить некоторые ключевые вещи в своей сумочке, есть простую еду. Она практически не требует никакого приготовления. Поэтому, Мэри, расскажи, что ты делала, чтобы сбросить вес. Что ж, я хочу вдохновить тех, кто сейчас нас смотрит. Вы смотрите эту передачу не случайно. Если вы сражаетесь с лишним весом, то это не случайность. Это предопределенный Бога момент. Я действительно верю, что, да. как говорит Слово Божье, «всему свое время». И это в буквальном смысле слова означает «всему». И если вы смотрите эту передачу, то у Бога сейчас время для вашего здоровья. Он хочет, чтобы ваше здоровье стало оптимальным. А для этого Он действительно хочет, чтобы ваш вес был оптимальным. И да, иногда у вас наступает этот момент прозрения. И часть этого прозрения является то, что вы смотрите на себя реально а не отрицая что-то, и просто говорите, «О, действительно ли это моя лучшая форма? Выгляжу ли я наилучшим образом? Чувствую ли я себя наилучшим образом?» И угадайте, что? Вы можете это изменить. Вы действительно, действительно можете. Но все начинается с этого. Должна сказать вам, все начинается с этого. Это тип мышления. В Библии говорится, «Пусть у вас будет то да, же самое критично. мышление, какое в во Христе Иисусе». Поэтому вы должны переключить свое мышление на то, чтобы говорить, «Я могу это сделать! Я могу это сделать во имя Иисуса!» Поэтому пусть ваше мышление будет настроено на веру в то, что вы можете это сделать, и вы можете. Я верю в это всем своим сердцем. И да, я смотрела на себя, когда я выступала на одной передаче по телевизору. В этом году выходит один фильм обо мне, и я знаю, что мне придется появляться на телевидении. И мне придется много в этом году появляться на телевидении. И я смотрела на себя по телевизору и сказала, нет, это не я. Дон, это не я. А он ответил, о нет, это ты. Жестокая реальность. Это было настоящее сознание реальности. И знаете, я такая же, как многие женщины. У меня в шкафу висит одежда трех размеров. Одежда того размера, которого я действительно хочу быть. Затем одежда того размера, когда я немного ленюсь. А затем одежда размера «О боже мой, что случилось?» Понимаете? Я носила одежду «О боже мой, что случилось?» Поэтому для меня это было сознанием реальности. Мэри, действительно ли это самая лучшая форма, в которой ты хочешь быть? Серьезно? Действительно, спросите себя. Является ли это самой лучшей формой, в которой ты хотела бы быть? Потому что могу сказать вам, когда вы изменяете это в своем мышлении, что нет, это не является моей самой лучшей формой, в которой я могу быть. Вы верите. Бог дает вам силу и знания. С этой программой вы можете да. это сделать. Вы да, можете это сделать. Да, да. И этот год может быть самым Амин. лучшим в вашей жизни. И я вдохновляю вас Амин. это сделать. Слава Амин. Богу. Амин. Спасибо тебе, Мэри. О, боже мой. Наше время уже почти подошло к концу. Не пропустите эти передачи как я уже раньше говорил, с нашего сайта KCM.org.ua, в разделе «Медиа». Скачайте тезисы этих передач, потому что к тому времени, как вы будете смотреть эти передачи, мы подготовим их тезисы со всеми местами писания и основными ключевыми пунктами. И вы можете помочь своей собственной семье. Вы можете начать учить по этим тезисам. Вы можете собрать группу людей и сказать, Эй, мы будем это делать. Мы будем вместе смотреть эти передачи. Вы можете разбирать эти тезисы на домашней группе, а по возможности постарайтесь приобрести и саму книгу. Слава богу. Мы также планируем издать книгу рецептов, чтобы помочь вам с этими хорошими полезными рецептами, поскольку это не только помогает сбросить вес, но еще и вкусно, друзья. Это очень здорово. Мы еще вернемся. Здравствуйте! Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Мы так замечательно проводим здесь время. Слава Богу! Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы благодарим Тебя за то, что Ты делаешь в нашей жизни. И за то, что Ты выносишь на свет истину. Те вещи, которые этот мир настолько испортил, и дьявол пользуется этим и убивает тело Христово, потому что оно не знает, как правильно питаться, и потому что оно боится пытаться правильно питаться и так далее. Но, слава Богу, здесь есть ответы. Оно и близко, не так, как мы думали, оно будет. Это здорово, это радостно, и это замечательно. И мы благодарим тебя за это во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Давайте вместе поприветствуем нашего гостя, доктора Дона Колберта. Дон, я люблю тебя. Аллилуйя. Давайте обратимся к нашему золотому стиху в 23 главе притчи. «Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что перед тобою». И вы не понимаете, это не что-то необязательное. Это Бог. Скажите это. Библия... Библия... Это слова Бога. Это слова Бога. Обращенные ко мне. Обращенные ко мне. Ко мне. Аминь. Аминь. Аминь. Аминь. Поэтому для христианина... Это не что-то не обязательно. Но у меня есть право верить в то, во что мне хочется верить. Нет. Нет, нет. Вы можете, но у вас нет такого права. Это Слово Божье. Вы принадлежите ему. Вы не принадлежите самим себе. Мы читали все эти места Писания. Хорошо. И поставь преграду в гортане твоей, если ты алчен. Не прельщайся лакомыми яствами его. Это обманчивая пища. И затем, 20 стих, «Не будь между упивающимися вином». Если вы общаетесь с такого рода людьми, то вам нужно перестать это делать. Если вы общаетесь и вращаетесь, среди любителей поесть, знаете, Аминь. некоторые из них могут злиться на вас из-за того, что вы сбросили лишний вес. И они тоже могли бы его сбросить, если бы просто делали то, что делаете вы. Они даже могут не захотеть иметь с вами что-то общее. Просто любите их и не судите их. Вы снова будете набирать вес, если начнете судить людей. Не будь между упивающимися вином, между присыщающимися мясом, потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют.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 в телах ваших. И величайшее, наиболее славное излияние славы Божьей набирало силу последние 39 лет. Постепенно, понемногу, понемногу. Понимаете, 39 лет для Бога — это небольшой срок. Господь начал говорить мне о нем после длительного поста в 1983 году, в январе 83 года. Фактически, в тот год наше служение действительно сделало следующий шаг. И Господь сказал, я хочу, чтобы ты начал ходатайствовать об этом. Я хочу, чтобы ты мог верить об этом. Что ж, мне не нужно толстое, разбитое тело, страдающее артритом и диабетом. И Бог призывает меня быть частью служения исцеления, которое будет идти 24 часа в сутки. Если мне самому нужно ехать туда, чтобы получить исцеление, как я могу в таком состоянии служить кому-то другому? Нет-нет-нет, мы должны приготовиться, мы должны приготовиться. Мне нравится, как говорит ти Джейкс, приготовьтесь, приготовьтесь, приготовьтесь, приготовьтесь. Аллилуйя. Пришло это время. На меня, но пришло. И Господь действительно вызвал меня на разговор и сказал, «Ты был послушен мне в том, что касается твоего духа, ты был послушен мне в том, что касается твоего разума, но ты не был послушен мне в том, что касается твоего тела, и я говорю тебе, привести свой дух, свою душу и свое тело Аминь. в идеальное состояние здоровья. Аминь. Я могу вам сегодня засвидетельствовать. Я 85 лет нахожусь в самом лучшем физическом состоянии Слава в моей Богу. жизни. Слава Богу. Аминь. И это просто благодать и сила Божья. Потому что я не смог бы этого Конечно. сделать. Но в нем вы можете. Но вы также распяли свою плоть, и вы представили свое тело да. в жертву живую. Да. Ваше тело вам не принадлежит. Оно куплено кровью Иисуса. И он начал исправлять меня, Дон. И знаете, он абсолютно ненавязчивый. Если вы его об этом не просили, то он просто оставит вас в покое. Это разбивает его сердце, когда он видит, что вы с собой делаете, но до тех пор, пока вы не обратитесь к нему. И поэтому я начал. Это было в 2014 году. Я просто начал искать Господа, много молиться в духе, судить себя. И я открыл себя. Я сказал, Господь Иисус, суди меня, суди меня. Я не хочу быть судим с этим миром. Нет, нет, судите себя, а не осуждайте Аминь. себя. Судите себя. Будьте честными с самим собой, с Богом. Да, Господь. И он начал говорить мне, как говорит Кейт Мур, это как снимать слои с Аминь. лука. Если бы он снял все слои за один раз, то вы бы этого не выдержали. Но есть много, много слоев и куча всего там. И он просто начинает снимать эти слои. И я сказал, «Написано, что если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли». Господь ответил, «Ты не подпадаешь под эту категорию». «Серьезно?» «Нет», — сказал он, — «Ты не подпадаешь». Я спросил, «В чем дело?» Он сказал, прочитай второзаконие 28.47, где говорится о проклятии. «Зато что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего. И Господь сказал, «С первого дня, как я сказал тебе, начать записывать ежедневные телепередачи, ты ни разу не сказал о них ни одного хорошего слова. Я не хотел этого да, делать». Конечно. И в то время я был настолько физически измотан. Это было в 1988 году, когда я впервые услышал это слово. У вас не было сил? Не было. Да. Я не мог этого делать. И вот сейчас вам 85. Я куда более способен делать то, Слава что Бог. я призван делать. Как-то раз я сидел здесь, записывая ежедневные передачи. Я был настолько разбит. Я имею в виду физически. Не духовно, физически, я просто истощены, не мог пошевелиться. Мои надпочечники были истощены Конечно. уже долгое время. И ты Амин. был тем, кто мне об этом сказал. И позвольте мне привести быстрый пример. Давно, много лет назад, доктор Дональд Уитэйкер сделал мне первый развернутый анализ крови и все остальное. И он сказал Кеннет, внутри ваше тело это тело 90-столетнего старика. Оно абсолютно изношено. И это было сколько? 20-30 лет назад? Да. Очень давно? Да, да, да. Когда он был в районе 50. Да, или даже меньше. Мне было лет 47-48. А мой последний развернутый анализ крови, который мне делали где-то три месяца назад. Аминь. Как он выглядел? Замечательно, замечательно, как у 45-50-летнего мужчины, даже моложе. Кто-то мог бы сказать и 25-летнего. Да. Хорошо. В этой возрастной группе и будем оставаться. Хорошо. Я быстро восстанавливаюсь. Аминь. И мне много помогали. Мне много помогал доктор Колберт. Мне помогал Карло. Аминь. Это человек, которого Бог прислал ко мне 20 лет назад, чтобы научить меня тому, как питаться, тренироваться и так далее. Он очень мне помог. Понимаете, если вы возьмете за это и примените это решение, Бог начнет обеспечивать вас всем необходимым для того, чтобы это было сделано. У него все готово. Если вы дадите ему такую возможность, он приведет все эти вещи в вашу жизнь. И вместо того, чтобы стареть, вы будете молодеть. И вы должны. Вы должны. Ваша юность обновилась подобно, подобно орлу, орлу как и, говорится в и вы эпохи. стоите на этом 102-м псалме. Аминь. О, слава Богу! В синодальном переводе, говорится, «насыщает благами желание твое». Если же перевести это более досконально и дословно, то он наполняет ваши уста хорошими Словами. А что касается вашего тела, он наполняет ваши уста Аминь. правильной едой. Аминь. Благами, хорошими вещами. Обновляется подобно орлу юность И Мы перестаем проклинать наше тело. Так многие люди проклинают свое тело своими словами. И опять-таки, жизнь и смерть во власти языка. Да. Мы должны начать благословлять наше тело и благословлять нашу еду, и быть благодарными за нашу еду, вместо того, чтобы проклинать. И вдруг вы замечаете, как происходят серьезные изменения. Понимаете, это неизменный шаблон. Дьявол проклинает. Он является тем, кто проклинает. А Бог благословляет. И вот что происходит. Например, кто-то смотрит на себя в зеркале. Я имею в виду, сколько христиан, забудьте о мире. Они смотрят на себя, и они говорят, проклятие, Я теряю все свои волосы!» Поэтому он проклинает и провозглашает. А Бог благословляет и провозглашает. Один провозглашает страхом, который является духовной силой противоположной вере, а другой провозглашает верой. Аминь. И вы смотрите на себя в зеркале, и вы говорите, «Слава Богу, дорогой, ты отлично выглядишь!» Видите разницу? «Слава Богу, я исцелен! Слава Богу, я предъявляю права на первоначальное количество волос у меня на голове!» Аминь. Я делаю это все эти годы, именно поэтому у меня до сих пор Аминь. есть волосы. Один важный пункт, который я также хотел бы здесь добавить. Так многие люди не осознают, что они проклинают себя, когда говорят негативно. О, да. И это показано в 11 главе Марка, помните? Да, да. Когда Иисус пошел посмотреть, не было ли на той смоковнице смог, в то в ответ Он сказал той смоковнице, «Да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики Его. И что произошло на следующий день? Он не промолчал Ладно. на этот счет. Он сказал негативные слова о той смоковнице. И потом мы читаем. Поутру они проходили мимо, и вспомнив, Петр говорит ему, «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял». Иисус не проклинал ее. Он сказал негативные слова. Но он не говорил, «Я проклинаю тебя, смоковница». Иисус сказал, Отныне, да не вкушает никто от тебя плода вовек. Поэтому, когда вы говорите о чем-то негативном, вы фактически проклинаете это. И когда вы проклинаете это, вы также проклинаете и себя, потому что то, что вы послали, может вернуться на вас. Посмотрите, посмотрите на восьмую главу Римлянам. Первый стих. Итак, нет ныне... «Никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон...» Видите, закон — это духовный да. закон. «Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня да. от закона греха и смерти». Итак, есть два управляющих духовных закона, и вам придется выбрать... На стороне какого из них вы Аминь. будете, когда будете что-то говорить? Будете ли вы говорить негативные слова, закон греха и смерти? Или же вы будете вкладывать в свои уста слово Божье и приводить в действие закон Аминь. жизни? И тогда вы победили в сражении веры. Аминь. Вы победили в нем. И тогда вы являетесь не жертвой, а победителем. Очень многие люди, страдающие избыточным весом, они пытались и пытались. И у них формируется менталитет жертвы. Они сами себя программируют, проклиная себя. «Я не могу. Я не могу сделать это. Я не могу сделать то». И они начинают говорить не это. Не что когда кто-то так делает, он начинает порождать безнадежность. А без надежды? Без надежды. У вас не может быть и веры. И без Христа, да? без Бога в этом мире. И таким образом они программируют себя на еще больший набор веса, еще большее заболевание и на еще большую безнадежность и депрессию. Они впадают в депрессию. А когда кто-то впадает в депрессию, он теряет радость. Так многие люди, они пытались, они сидели на диетах, они пробовали снова и снова, они сбрасывали вес, потом набирали вес. Они набирали еще больше вес, затем они пробовали другую диету, и к ним приходит чувство безнадежности. Но еще до того, как начать, они запрограммировали себя на то, что я никогда не смогу сбросить вес. Я всегда буду чувствовать эту безнадежность, беспомощность и безысходность. Депрессия. Это депрессия. Депрессия — это просто потеря радости. У них больше нет да. радости. Да. Я вижу, как у многих людей, которые приходят ко мне на прием, у них нет радости, нет надежды. Но когда у вас есть эта надежда, и когда вы распинаете свою плоть, как говорится в 1 втором стихах 12 главы Римлянам, «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую. Ваше тело было куплено, и за него было заплачено кровью Иисуса. И когда вы говорите Слово Божье, угадайте, что вы делаете» вы зажигаете эту надежду. И тогда это все равно, что восстанавливать протектор на шине. На лысой шине, на мокрой дороге, вы начинаете восстанавливать эту шину надежды, и затем бум, прорывается вера. Надежда — это план. Библейская надежда. Вы производите то, что вы видите внутри себя. Вы производите Аминь. это. Аминь. Это производит мысли, которые производят слова, которые выходят из ваших уст и производят это в вашей жизни. Аминь. Этого никак нельзя избежать. Это просто то, как оно работает. Ну, я в это не верю. Что ж, ничего не меняется от того, верите вы в это или нет. Это работает. Мы знаем это из Писания. У Бога внутри был образ этой земли, этой вселенной, всех людей, до того, как Он сказал «Свет, будь» и стал свет. Не было такого, что Он сказал это, а потом подумал, «Интересно, что сейчас произойдет? Что, если бы Он посмотрел туда и сказал, «О, темно» потому что было темно, была да, тьма конечно. над бездной, то и да, по сегодняшний безусловно. день было бы темно. И мы духовные существа, сотворенные по его образу. Поэтому те же самые законы, которые управляют им, управляют и нами. И суть в следующем. Изменяйте тот образ, который есть внутри вас размышляя над Словом Божьим, аминь, и называя несуществующие как существующие. Аллилуйя. Иисус говорил да. конечный результат. Вы говорите конечный результат. Слава Богу. Благодарение Богу я аминь. вешу 77 аминь. килограмм. То у вас будет этот умственный образ. Видите да. себя весящими 77 или 68 килограмм. Да. У вас Знаю, должен быть этот образ. Я взял фотографию 74-летнего мужчины, и он да. был на ней в джинсах, выше пояса. Да. И этому человеку... Да. Было 74, и в свое время он был толстячком. Но на той фотографии он... И вы приставили к его телу да, свою голову. я взял голову. его фотографии, и кто-то помог мне приставить к его телу мою голову. И я повесил эту фотографию на моей доске видения. Аминь. Вот, это я. И это тот умственный образ, который мы хотим, чтобы у вас был. Возьмите фотографию какого-то здорового тела да. и приставьте, приставьте к нему свое к нему лицо. Свою голову. И пусть у вас будет этот умственный образ, и ваше тело начнет подстраиваться под этот образ, потому что это работает. Пусть у вас внутри будет этот умственный образ, и размышляйте над ним, и благодарите Бога, начните благодарить. Спасибо, Господь, мое тело здорово, я стройный. Я замечательно выгляжу. О, я снова это сделал. Я пришел в восторг от того, о чем мы проповедуем. Аминь. Да, посмотрите да, на этого аминь. человека. Я говорю, привыкните к этому. И знаете что? У моей жены всегда был здоровый образ себя. Она всегда видела себя стройной. И когда она в прошлом году увидела себя по телевизору, она сказала, боже мой, это не я. Потому что она должна была быть стройной. И она сказала, это не я, это кто-то другой. И для нее в буквальном смысле... Стало моментом прозрения, когда она увидела, что набрала вес. И что она сделала? Она изменила умственный образ. И она начала делать некоторые ключевые вещи. И в этом ключ. Для того, чтобы привести в действие свою веру, вы должны что-то делать. Вера активна, она требует действий. Вера без дел мертва. Мертва, да. И я хочу, чтобы Мэри поделилась тем, что она делала, потому что она победительница. Она победительница, у нее больше нет проблем с весом. И опять-таки, она захотела вернуть себе свою фигуру. Ей придется часто появляться на телевидении, поэтому она это сделала, она в форме. Поэтому, Мэри, поделись, пожалуйста. Я думаю, что хорошо начать с того, чтобы иметь мысленный образ себя, говорящий «нет» определенным вещам. Когда я начала это делать, это было в октябре, и я знала, что грядет день благодарения и Рождество. Вы знаете, что грядут какие-то праздники. Вы знаете, что грядут дни рождения, свадьбы и так далее. Вы должны видеть себя, говорящий нет, спасибо, мне это не нужно. Нет, спасибо. Вы должны принять решение и видеть себя, говорящий нет этим печеньем, нет этому хлебу. Я предпочитаю вот Ты это. Ты избавилась от своих оправданий, не так ли? Я, я избавляюсь безусловно. от моих оправданий. Да, да, это важно. И вы в буквальном смысле слова принимаете решение и видите себя, говорящей нет, спасибо. Нет, спасибо. Нет, спасибо. спасибо. А да, ну это же Рождество. Да, именно. И вокруг меня было все это. Но знаете что? Я уже нарисовала мысленный образ себя, говорящий нет. Решение было, Решение было принято, и этот образ был принят. Это так здорово. И она была испытана. В самолете она могли предлагать печенье с шоколадными чипсами, и они так вкусно пахли. И я ждал и смотрел, сдаст ли она этот тест на еду. И слава богу, она каждый раз его сдавала. Слава Раньше богу. она его каждый раз проваливала. О, это так здорово. Слава богу. Это так здорово. Что ж, давайте вернемся к тому, чем Господь побудил меня поделиться на прошлой неделе. Когда я впервые это увидел, я заметил, что каждый раз... Когда в каком-то стихе упоминается пьяница, там же упоминается и любитель поесть. Поэтому я делал то, что я демонстрировал вчера, особенно с хлебом. Но говорю вам о... В любом случае, чтобы обновить свой разум, и я делал это публично, люди думали, что я ненормальный. Но мне все равно, что думали люди. Когда мне предлагали кусок торта или что-то еще, я говорил «нет, спасибо, я не пью». Понимаете, это то же самое, о чем говорила Мэри. Я принял это решение. У меня был да. образ, откровение об этом. Теперь я подпитываю это откровение. Я подпитываю это. Я вижу себя получающим это. Притчи 4, 20, Аминь. 21 и 22. Да не отходят они от глаз Аминь. твоих. Видите себя с этим. И наше время подошло к концу. Боже мой, это насыщенно. Это откровение. О, давайте воздадим Победа. Господу хвалу. Аминь. Аминь. И благодарение. Аллилуйя. Хвала Спасибо Господу. тебе, Иисус. Джереми вернется буквально через минуту с некоторыми объявлениями. Здравствуйте. Добро пожаловать на очередную передачу «Победоносный голос верующего». Отец, мы благодарим тебя сегодня. Мой Господь, две недели славы Божьей и информации, которая так была нужна стольким людям. И мы благодарим Тебя. Так многие были освобождены, и так многие получили помощь. И они на пути к тому, чтобы иметь сильное и здоровое тело, здоровый разум, и даже быть более сильными в Своем Духе. И мы воздаем Тебе за это хвалу во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Давайте снова поприветствуем нашего гостя, доктора Дона Колберта. Дон, я хочу поблагодарить тебя. Тело Христова, оно даже не знает, как многим оно тебе обязано. Они этого не понимают. Я знаю тебя все эти годы, и они не знают тот путь, который ты прошел, чтобы научиться всему этому. Дон поставил на карту свою репутацию. Когда он изучал какие-то вещи, они просто хотели его выгнать. Потому что он не хотел знать лишь малые, особые части человеческого тела. Он хотел знать все. Я не буду вдаваться во все подробности, но ты заплатил за это цену. Ты рисковал своей собственной репутацией в медицинском сообществе и позволил им думать то, что им хотелось думать. Продолжал писать книги, продолжал изучать это и умножать свое знание. И я скажу вам, я скажу вам, как-то вечером я стоял у Дона на кухне, и, о, ко мне пришло слово от Господа. Я повернулся к нему и сказал, Дон, Я повернулся, возложил на него руки, и Господь сказал, «Этот человек является апостолом исцеления». И я сказал, «Что ж, внутри себя я думал, потому что я стоял там, думая об этом, перед тем, как возложил на него руки. Я слушал то, что говорил Господь, и я сказал, «Господь, я это понимаю». Как ты соединяешь вместе апостола исцеление с тем, что он является врачом? Потому что, понимаете, в своем разуме я это разделял. Вот здесь есть медицинское сообщество, а вот здесь есть Орел Робертс, Кеннет Хейген, Кейт Мор, Билл Уинстон и Крефла Доллар. И Господь сказал, Кеннет, если я призвал человека быть автомехаником, неужели ты думаешь, я не пошлю его учиться? Я подумал, я не сказал это вслух. Я подумал, вот глупец. Конечно же. Аминь. Он призвал Дона в служение исцеления и научил его тому, что касается человеческого духа, души и тела. Разве вы не рады? Разве вы не рады? И я рад, и я хочу, чтобы ты знал, что я ценю твое посвящение этому все эти многие годы, и это благословение для тела Христова, это благословение для Бога, и это благословение для меня. Большое спасибо. Большое спасибо. Этот человек научил меня вере. Поэтому благодарение Богу за этого апостола Божьего, у которого есть послание веры. И он, бывая у меня на приеме, перебивал меня посреди предложения и говорил... Доктор Колберт, вы не против перефразировать это утверждение, добавив туда веру? Вы помните это время 20 лет назад? И я отвечал, да, сэр. Но я в буквальном смысле слова каждый раз, когда брат Кеннет приезжал ко мне в офис, проходил тест на веру. Я должен был приправлять верой каждое слово, которое выходило из моих уст. Что ж, Помните? понимаете, он делает свою работу, я делаю свое. И это то, что мы должны делать. Я должен постоянно напоминать себе, перестань говорить как проповедник и говори слова веры. Аминь. Аминь. Я не призван просто проповедовать. Каждый рожденный свыше верующий призван проповедовать и делиться благой вестью. Я призван постоянно пребывать в Слове Божьем, позволять этому Слову, изменять мой дух, мою душу и мое тело, и высвобождать его, чтобы оно поднимало в людях веру. Аминь. Это то, что я должен Аминь. делать. Это то, что вы делаете. И Бог призвал Дона учить таких людей, как я, тому, как жить. Но когда он находится рядом со мной, я не позволю ему говорить что-либо отличное от веры. Да, это правда, брат Кеннет. Я в таком восторге от того времени, в которое мы живем. Мы живем в самый восхитительный момент в истории, да. который только знал да. этот мир. Да. да. И для христиан, время, чтобы вы поднялись. Среди моих пациентов есть так много христиан, которые неосознанно подписываются на болезнь, деменцию, ужасный диабет, из-за которого им что-то ампутируют, или когда они попадают на диализ. Они не могут выйти из своего дома, они выведены из игры, многие из них являются пасторами, многие из них пророки, многие из них учители, которые очень нужны нам для пробуждения последнего времени. Мы стоим на пороге пробуждения последнего времени. Тем не менее, так многие христиане еще не пробудились, они не распяли свою плоть, они не положили на жертвы никто, что Дух Святой учил и побуждал их положить. И как результат, они оказываются выведенными из игры. Я пытаюсь сказать церкви, пробудитесь, это ваше время. Мы стоим на пороге самого восхитительного времени в истории этого мира. Да, аминь. Пришло время церкви подняться. Да, аминь. И сейчас мы готовы сделать церковь здоровой. Мы готовы сделать церковь устойчивой к болезням, не просто свободной от болезней, а устойчивой к болезням. О, это здорово. Поэтому церковь вот-вот... На уровне духа, души и тела. души теле, да? противостоит болезни. Теперь приведите в соответствие и свое тело, когда оно... когда это целостный О, это человек. человек. Мы становимся да, христианами, я вижу. подобными Христу. Я понимаю. У Иисуса не было большого толстого живота. Иисус был сильным и здоровым. Я вижу Иисуса с широкими плечами, с узкой талией, с сильными ногами, устойчивыми к болезням. И Он хочет, чтобы церковь тоже была устойчивой к болезням. И это да. то, к чему мы идем. Но опять-таки, все начинается с вас. Не забывайте, церковь, вы были куплены кровью Иисуса. Ваше тело больше не принадлежит вам. Поэтому мы должны начать поступать как христиане в том, как мы едим. Перед тем, как есть, мы должны думать об Иисусе. Ел бы это Иисус. Ел бы Иисус весь этот сахар, весь этот углемусор. То есть слишком большое количество углеводов, которые уже как мусор для вашего тела. Начинайте питать свое тело теми ключевыми питательными веществами, которые Дух Божий будет показывать вам, когда вы следуете правильной программе. Тщательно наблюдай, да. что перед тобой. Безусловно. Да. И опять-таки, послушайте, устами двух или трех свидетелей подтверждается всякое слово. И Дух Святой, Он — джентльмен, Он не будет заставлять вас это делать. Вы должны делать правильный выбор. Вы должны сдавать этот тест на еду, и не только время от времени раз в неделю, вы должны сдавать его каждый день, обычно два или три раза в день, или четыре раза в день, если вы перекусываете, или пять раз в день. Поэтому мы должны начать сдавать этот тест на еду, как это делал Иисус. Он показал нам. Он сдал его. Адам и Ева провалили его. К сожалению, большинство христиан проваливает этот тест на еду каждый день, по много раз в день, выбирая еду, которая хороша на вкус, которая питает плоть, но не питает дух, которая подпитывает аппетит. Еда, которую мы выбираем, подпитывает аппетит и чувство голода, из-за чего нам каждые три-четыре часа хочется есть. В результате в христианском мире свирепствуют болезни, тогда как во многих других религиях они не болеют так, как болеем мы. Мусульмане, угадайте что? У них нет заболеваний, которые есть у нас. Потому что очень многие христиане страдают ожирением. Если посмотреть на большинство религий, то христиане лидируют в ожирении и заболеваемости. И пора положить этому конец. Мы должны... Пора церкви подняться сильно и здорово, и нам пора действительно распять вот этот храм и говорить Слово Божье. Говорить, что «Нет, я не выбираю это. Мое тело — храм Духа Святого. И выбирая так делать, мы можем разрушить силу и власть плоти». Как вы узнаете, что вы верите? Ну, говорится... Верите, что получаете. Как я узнаю, что я верю?» Ну же, вы делаете это каждый день. «Так я поеду в магазин». И что вы делаете? Вы садитесь в машину и едете в магазин. Вы поступаете на основании того, во что вы верите. Все настолько просто. Но это просто человеческая вера. Она есть у каждого. Но теперь... Мы обращаемся к рожденному свыше чаду Божьему, внутри которого есть вера Божья. Вера приходит от слышания, а слышание от слова Божьего. И вы говорите, «Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что перед тобой, и поставь преграду в гортане твоей, если ты алчен. Не прельщайся лакомыми яствами его, это обманчивая пища». Что ж, Господь, хорошо. Я выбираю верить этому, Господь. Ты сказал это на основании продолжительности жизни на этой земле в 120 лет. В книге Бытия ты сказал 120. Это единственная продолжительность жизни, о которой ты что-либо когда-либо говорил. И в этом вся суть этого. Я выбираю верить этому. И поэтому я буду поступать на основании этого. Вы не можете почувствовать веру, но она приходит. Будьте Исполнителями слова, а не слышателями только. Поэтому я просто поверил этому. Я сказал, хорошо, я буду это делать. И особенно до тех пор, пока вы не обновите в отношении этого свой разум. Каждый раз, когда вы берете в руки меню в ресторане, я тщательно наблюдаю что передо мною. И Дух Святой будет вести вас. Он О, будет наставлять да. вас на всякую истину. Скажите, Дух Святой, покажи да. мне, что мне следует съесть. И следуйте за миром Божьим, который будет показывать вам это в вашем сердце. И ваша плоть будет кричать, закажи картошку фри, или съешь хлеб, съешь десерт. Выбери самое лучшее. Нет, Дух Божий скажет нет. Он прогонит плоть. Он будет напоминать вам об этом. Если вы действуете на основании этого местописания, а оно... Будет всплывать перед вами, и вы начнете думать, так, мне нужно тщательно наблюдать за этим. И если нужно, позовите официанта. Скажите мне, как вы это готовите. Что в этом есть? Эй, ведь именно вы будете оплачивать да? этот счет. Ну, я не хочу. Ну же, вам нужно проводить больше времени в размышлении а над Словом а Божьим. До тех пор, пока вы не сможете постоянно принимать во внимание то, что говорит владелец вашего тела. Если вы возьмете какое-то руководство, и там написано General Motors, Кадиллак Эскалада» 2016 года. Хорошо, и я знаю, что мне нужно быть послушным этому, потому что это та машина, на которой я езжу. Я не могу быть непослушным тому, что там написано. И большинство людей даже не открывают это руководство, они понятия не имеют, что там. И это просто удивительно, mm -hmm. что там написано. И когда мои дети еще только начинали ездить, когда у них появилась машина, особенно у Кели, я сказал, "Сяти, и прочитай это руководство от начала и до конца. Папа. И я сказал, "Сяти, прочитай его. Что ж, Келли прочитала его, и она знала. Я заставил ее пойти и поменять колесо с этим руководством в руках. И что пришло? Вера. Она может это сделать. У нее была смелость. Она ничего не боялась. Она знала, как поменять колесо, если оно спустилось. А это мы делаем для духовного человека. И наш духовный человек будет наполнять смелостью и верой это физическое тело. Уверен, она заливала в ту машину бензин и масло высокого качества. Или ей влетало. Хорошо. Но понимаете, это то, что сказал мне Господь. Ты упоминал об этом на прошлой неделе. Он сказал, ты лицемер. Мне было больно это слышать. Я сказал, Господь, ты нанес мне здесь удар ниже пояса. Нет, сказал он, ты лицемер. Почему? Почему? Он сказал, «Ты уволишь любого, кто зальет не то масло, в твой самолет или в твою машину». Я ответил, «Да, уволю». Он сказал, «Но в свое тело ты запихиваешь разную еду, даже не зная, что там за состав. Ты даже не читаешь на упаковке ее состав. Ты просто открываешь и ешь ее». Я сказал, «О, да, есть такое». Но понимаете, что происходит? Мой разум обновляется». Он учит меня. А в то время я в действительности, конечно же, я читал это, но я не особо обращал внимания на 23 главу притчи. Но он заставляет меня тщательно наблюдать. И вы должны были видеть нас с Глорией, когда мы ходили, когда мы сами покупали продукты. Мы стояли в магазине и читали все эти составы на упаковках. Это я не ем. Я обнаружил, что в половине этих продуктов был сахар. Я говорю о том, что в стрижковой фасоли был сахар. Я подумал, кому в стрижковой фасоли нужен сахар? Я несколько злился на людей, которые это делали, потому что они делали это мне. Они делали меня толстым, и я не был им за это благодарен. Плюс вы не осознаете, что в консервах есть БДФ, бисфенол А, который приводит к нарушению гормонального обмена и набору веса. Вот почему лучше выбирать свежие или замороженные продукты, а не консервы. Понимаете? Если вы видите там набор букв, значение которого вы не понимаете, да. то поставьте это обратно. И Кеннет, к нам поступило много вопросов. Хорошо, давай. Хорошо, первый вопрос. Объясните, как быть партнером с человеком или группой, чтобы использовать веру для сбрасывания веса? Это то, о чем мы говорим. Да. Это удивительно, что возник этот вопрос. Следованию и Плану Кето — согласие и подотчетность. Церковь — это очень важно. Это хорошо, если вы сможете объединиться в группу, и у вас будет партнер по подотчетности, кто-то, кто будет говорить вам слово веры который будет ободрять, а не кто-то, кто будет говорить «О, я снова не сбросил вес». Не идите по следу этого негативного опыта, объединяйтесь в группу, слушайте свидетельства тех, кто сбросил вес. Церковь является для этого замечательным местом. Собираясь на группу, смотрите вот эти видео или другие записи, на следующей группе обсуждайте, и это не обязательно должно занимать много времени, хотя бы 20-30 минут. Просто делитесь свидетельствами и ободрением теми рецептами, которые вам помогли, которые заглушали чувство голода. Поэтому это один из самых лучших путей – подотчетность. Если у вас нет такой группы, нет такого партнера, заходите на наш сайт ketozone.com. Мы будем вашим партнерами будем помогать вам. Мы будем делиться с вами рецептами, и мы будем вашей семьей, которая будет помогать вам двигаться по этой программе. Хорошо? Следующий вопрос. По вашему опыту. Как вежливым образом отказываться от крахмала, десертов, когда ужинаешь с семьей и друзьями? Просто скажите им, как говорит Кеннет Копленд: «Я не пью». Или же вы можете сказать, «Мой знакомый врач сказал мне, что для меня будет лучше избегать такого рода еды». Знаете, я говорю людям, «Валите все на меня. Валите все на меня». Люди не будут пытаться мне позвонить. Они не будут пытаться мне звонить, поэтому я не беспокоюсь. Или же вы можете просто вежливо сказать, «Нет, спасибо, не сейчас». Просто ответьте как-то тактично. Не говорите «Нет» и не злитесь. Делайте все в любви. Просто улыбнитесь и скажите «Нет». «Большое спасибо, но не сейчас. Я не могу». Или просто «В этот раз я пас». Но будьте вежливыми в любви. Все нормально до тех пор, пока мы делаем это в любви. И они улыбнутся и скажут, что ж, хорошо, хорошо. Это важно. Вот, важное. Как диета зоны кето будет влиять на человека, у которого удален желчный пузырь? Хороший oh, вопрос. Да. Это хороший вопрос. У многих людей, у которых удален желчный пузырь, во-первых, из-за чего в желчном пузыре появляются камни, трансжиры, гидрогенизированные жиры, чрезмерное количество насыщенных жиров и недостаток клетчатки. Клетчатки. Из-за этого у вас и возникают проблемы. Другими словами, оливковое масло, масло авокадо, мононенасыщенные жиры ежедневно мягко промывают желчный пузырь. Вот почему это так важно. Но если у вас нет желчного пузыря, тогда вам придется принимать ферменты для расщепления жиров, потому что вы не можете нормально переваривать жиры. У нас есть препарат «Фэтзайм», или же вы можете пойти в магазин здорового питания, купить там фермент липазу или, может, компонент бычьей желчи. Но в нашем препарате «Фэдзайм» все это есть, и вы должны начинать это делать постепенно. Некоторые люди не могут сразу начать потреблять большое количество жиров. Если у вас удален желчный пузырь, у вас может быть диарея. Поэтому вы делаете это постепенно и позволяете своему телу привыкнуть к этому. Помню, когда я много лет назад поехал в Израиль, я не привык ко всему этому оливковому маслу. И когда я был там, у меня был частый жидкий стул из-за оливкового масла, которое они во все добавляют. Но когда вы постепенно, аккуратно входите в эту зону кито, ваше тело адаптируется к этому. Следующий вопрос. Если кто-то следует диете зоны кито, у него хорошее здоровье, занимается спортом, ему не прописано никаких лекарств, может ли он корректировать эту программу? Да. Безусловно. Вы возвращаете полезные углеводы, да. такие как фрукты. Вы добавляете обратно сладкую картошку. Это хороший полезный крахмал. И я говорю людям, не налегайте на крахмал. Не съедайте огромную тарелку крахмала или картошки, сладкой картошки. Порция размером с теннисный мяч, это нормально. Если вы съедаете это, и у вас нет никаких проблем, вы можете постепенно Знаешь, увеличивать Знаешь, меня даже порции. не тянет на крахмал. Вам не нужно много крахмала а в вашем с белой идее. картошкой я покончил уже многие хорошо, годы хорошо. назад. И хоть я и привык есть да. сладкую картошку где-то раз в неделю, да. что-то в этом роде, с тех пор меня на нее совсем не тянет. Удивительно. И опять-таки, некоторые люди любят, любят сладкую картошку. Да, немного сладкой картошки — это нормально. И после того, как вы сбросили лишний вес, вам стоит сохранять свой новый вес. Лично я просто увеличиваю свои калории. Я могу оставаться в зоне кито да, и увеличивать количество да. потребляемых то, калорий. Я добавляю фрукты, бобы, горошек, чечевицу, хумус. Я люблю хумус. Но опять-таки, я не использую хлеб, я использую огурцы. Я макаю в хумус огурцы или сельдерей, что-то в этом роде. И я получаю огромное удовольствие от этих полезных углеводов, которые богаты клетчаткой и полезны для вас. Тем не менее, я продолжаю оставаться в зоне кито. Понимаете? И вы встаете, я взвешиваюсь утром воскресенья, и то, как я это делаю, это чисто мое. Это то, что Господь повел меня делать. Вы можете помолиться об этом и делать это, как сочтете нужным. Помните, Дон говорил о 12-часовом голодании или посте между ужином и завтраком. И в субботу я не ем до ужина. Бог установил тогда такой закон не для того, чтобы не давать кому-то есть, но... Это было тем, что он производил в них. И он должен был повелеть им это делать. И все потому, что Бог умнее меня. Бог с Доном умнее меня. Поэтому я подумал, хорошо, я буду делать это каждый день. Мы ужинаем где-то в 5.30 вечера, и затем мы едим уже только на следующее утро. Обычно... Восемь тридцать девять утра. Хвала Богу. Но в субботу я не ем аж до вечера. Где-то до этого же времени, до 5.30. И в течение дня я пью свой чай, воду и наслаждаюсь этим днем. А на следующее утро я взвешиваюсь. И в субботу на ужин я ем белок. Белок и помидоры. А да. на следующее утро я взвешиваюсь, и если я набрал каких-нибудь 900 грамм, мы возвращаемся к основам. И да. это занимает не больше недели. Вы просто урезаете количество калорий. Возвращайтесь к тому, что вы делали, когда первоначально сбросили этот вес. Просто оставайтесь в этом, оставайтесь в этом, оставайтесь в этом. Не взвешивайтесь в течение недели, не да. делайте этого. У вас начнется война с весами. Не делайте этого. Да, вы... В любом случае, это не будет правильный да. вес. Если вы будете делать это таким образом, если вы действительно будете есть меньше в субботу, как бы Господь не вел вас это делать, но так вы сможете понять, сколько вы на самом деле весите. Да. И вы можете разбираться с этим так, как ведет вас Господь. И как вам нужно... Это делать. Да. То, что делает Кеннет, называется лечебным голоданием. И опять-таки оно помогает предотвратить рак, болезнь Альцгеймера. Оно в буквальном смысле слова производит масштабную чистку клеток в вашем теле. И также женщины очень важно во время месячных не взвешивайтесь. Вы будете набирать где-то около 900 грамм, и я не хочу, чтобы женщины разочаровывались. Мы должны противостоять разочарованию. Помните, вам нужно входить в это состояние благодарения. О, вы знаете, что? Если вы не занимались спортом и вы начинаете заниматься спортом, у вас начнут накачиваться мышцы. Они да. будут. Вы начнете набирать мышечную массу, и многие люди говорят, я толстею. Нет, у вас меняется структура тела. У многих женщин изменится размер брюк, потому что ваша талия станет О, меньше, да. а мышцы нарастут. И в первые пару недель, когда вы начнете заниматься спортом, ваше тело будет немного удерживать жидкость, поэтому не злитесь на весы, просто прославляйте Бога и держитесь этой программы. Аминь. Говорите. Не сдавайся. Не сдавайся. Не сдавайся. Не сдавайся. Не сдавайся. Не сдавайся. Прощай. Прощай. И не сдавайся. И не сдавайся. Аминь. Аминь. И наше время подошло к концу. Удивительно. Тим, почему ты это делаешь? Потому что время вышло. Я знаю. О, Господь, спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе. Давайте воздадим Богу хвалу, хвалу, хвалу. Давайте поднимите руки и возвысьте свой голос. Поднимите мы прославляем руки тебя, и возвысьте свой голос. Две недели здесь звучала изменяющая жизнь информация. Да, и мы прославляем и благодарим Тебя за нее во имя Иисуса. О, Джереми вернется буквально через минуту с некоторыми объявлениями. Как многие из вас знают, по водительству Господа, каждая пятница является на передаче «Победоносный голос верующего» днем пожертвований. Позвольте мне прочитать вам 6-7 стихи 6 главы послания Галатам. Там говорится наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Это замечательная возможность после того, как вы всю эту неделю слышали Слово Божье. Прийти перед Господом и спросить, «Отец, хочешь ли ты, чтобы я как-то отреагировал на это слово? Хочешь ли ты, чтобы я как-то участвовал в поручении Каната и Глории проповедовать Евангелие?» И просто послушайте. Если Господь хочет, чтобы вы финансово участвовали в этом или были с ними в согласии, тогда делайте это. Не откладывайте это на следующий день. Окунайтесь в это с головой, как они говорят, и присоединяйтесь, потому что, говорю вам, ваше сеяние гарантирует, что вы пожнете. Он сказал, «Не обманывайтесь. Что человек посеет, то он и посеет». Жнет. Отец, мы благодарим Тебя за даяние и пожертвование этих людей. Мы принимаем эти пожертвования и называем их благословленными. Мы приносим их перед тобой, Господь Иисус, и мы говорим, делай с этими пожертвованиями все, что есть в твоем сердце. Мы благодарим тебя за наших партнеров по всему миру. Мы благословляем их сегодня во имя Иисуса. Мы верим, что всякое дело рук их преуспевает, и они процветают во имя Иисуса. Бог так благ. Партнеры, мы любим вас. Спасибо вам за то, что вы делаете, будучи партнерами с Канатом и Глорией Копленд в проповеди Евангелия по всему миру. Послушайте, продолжайте смотреть наши передачи. Они помогут вам больше узнавать о том, как входить в присутствие Иисуса. Благодаря им вы будете узнавать для себя какие-то практические вещи. Входите в его присутствие. Развивайте более глубокие отношения с Господом. Не останавливайтесь на том уровне, на котором они находятся сейчас. Слава Богу! Спасибо за то, что смотрели нас сегодня. До следующей встречи. А пока помните, что Бог любит вас, мы любим вас и Иисус Господь